приветствую вас водолеи посмотрим сегодня что вам принесет месяц сентябрь начало месяца первого числа образуется благоприятный аспект от юпитера к марсу между вашим третьим и пятым домом это говорит о том что поездки короткие командировки это заключение договоров различные мероприятия развлекательного характера будут для вас очень очень благоприятны также это касается каких-либо поездок, связанных с детьми. Ну, понятное дело, 1 сентября. Обратите внимание на период с 1 по 3, из с 15 по 18, на ваши связи, связанные с поездками, с передвижениями, особенно с дальними дорогами, путешествиями, также относительно вашего высшего образования которые тут те из вас которые его получают здесь будет прямая связь между третьим домом обучения коротких поездок и девятым это э, получение высшего образования поступление. это могут быть дальние дороги путешествия вот здесь вот знаете по этой теме может произойти какие-то казусы что-то непредвиденное где-то что-то можно не рассчитать в чем-то нужно ошибиться постарайтесь быть максимально внимательными в эти дни иначе то что произойдет период с 1 по 3 потом придется доделывать или переделать вперед с 15 по 18 очень большой риск просчетов и можно пообещать больше чем вы можете сделать по этим темам это также касается и торговли если она каким-либо образом связана с иностранными компаниями 5 числа венера переходит в деву, то есть из вашего седьмого партнерского дома попадают восьмой. Это деньги вашего партнера, также это различные ситуации, связанные с ресурсами других людей. Это кредитные заемные средства, это сексуальные отношения, это вопросы жизни и смерти, также оформление различных документов на наследство. Ну, давайте посмотрим по, далее, то есть для вас эта тема будет максимально, эти темы или какая-то из этих тем будет максимально актуальна в течение ближайшего месяца до 29 числа. Ну, мы будем чуть позже смотреть более-менее подробнее. 10 числа произойдет полнолуние в рыбах. Для вас рыбы это соседний знак, второй дом, значит какие-то дела будут связаны с вашими финансами. Но я постараюсь сделать прогноз на это полнолуние отдельно и потом посмотрите. Еще 10 числа произойдет переход Меркурия, который отвечает за общение, за коммуникации, за передвижение за договоренности, вот, перейдет в ретроградное движение. Сначала он до 23 числа будет идти по деве, а, извините по весам, а затем перейдет в деву. Так вот, Весы для вас это девятый дом, как я уже говорила ранее, какие-то будете делать, решать вопросы, связанные с этим домом. Это за граница, это дальние дороги, переезды, это вузы, обучение в вузах. Ну вот по этим темам будьте максимально внимательны, потому что ретроградный Меркурий указывает нам возможность каких-либо ошибок и необходимость что-то доделывать, заканчивать, переделывать, доводить до конца. Далее. С 13 по 16 Венера будет квадратик Марсу, который находится в вашем символическом пятом доме, а это может принести какие-то конфликтные ситуации с вашими детьми или с теми людьми, которых вы любите, с которыми у вас, с которыми у вас любовь, еще не зарегистрированные отношениями. С 18 по 20 будут благоприятные дни для того, чтобы провести их со своей семьей, со своими родными и близкими, поскольку будет очень благоприятный аспект от Венеры к вашему Урану, который находится в доме семьи. Также там могут быть какие-то неожиданные сюрпризы, связанные с вашими близкими. Ну, Что-то, что может вас порадовать. Знакомство, какие-то дружеские связи, какая-то удача кратковременная, которой можно будет воспользоваться. Приятные встречи неожиданные в пределах своего дома. Возможно, кто-то кого-то увидит, встретит, кого очень давно не видел. И будет этому очень сильно рад. 21-24 Венера будет находиться в оппозиции к Нептуну, которая в доме, который отвечает за ваши денежки. Вот как раз в эти дни поберегите ваши денежки. Есть риск их потратить в большем количестве, чем надо было бы, можно было бы. Какое-то... Может быть, даже кто-то вас или обманет, или выманит их каким-то хитрым путем. В общем-то, держите денежки и карман при себе. Не давайте в долг и никому не... Одал... И сами не берите в долг. И никому не одалживайте. Да, не давайте в долг и никому не одалживайте. С 23 по 26 Венера будет находиться в тригоне к Плутону. Плутон это ваш... 12 дом, но здесь у вас может быть какая-то тайная удача, неожиданная удача получение какой-то какой крупной финансовой суммы, в чем-то может повести, в какой-то деятельности, которую вы не афишируете. В общем-то, что-то, что может вас очень сильно порадовать. Хотелось бы еще особое внимание обратить на 26-28 сентября. Здесь Марс будет образовывать... Тригон к Сатурну, это хороший положительный аспект, но фишка в том, что Сатурн находится в вашем первом доме, и он уже давно там топчется, я думаю, что многие из вас особо сильно его влияние ощутили последних где-то года два. То он он был ретроградный то прямой теперь снова ретроградный и вот этот сатурн находясь в вашем первом доме он все это время формирует ваше мировоззрение может, в чем-то может быть его переформировывает делает вас более ответственными более серьезными а обычно вот в, на таких периодах человек не склонен верить во что-то знаете такое нематериальное он более прагматичен, более тут твердолоб, его тяжело в чем-то переубедить, что-то ему доказать. Вот он создает какую-то свою эту внутреннюю систему ценностей. Которая, кстати, впоследствии может поменяться немножко, когда Плутон выйдет из Козерога и зайдет ваш знак, то там возможны различные изменения, это будет уже в следующем году. Ну а пока вам этот аспект может принести так раз, два, три, четыре, пять, какие-то очень важные, очень интересные решения, связанные с вашим любимым окружением, с вашими детьми, с хобби, с увлечениями. И я могу сказать так, что если вы возьмете инициативу в свои руки, то... Вы можете ну, как-то максимально улучшить ваши взаимоотношения с э, вашими близкими людьми, которые для вас дороги, которых вы любите. Проявите здесь активность, будьте максимально серьезны и целенаправленны. 25 числа произойдет новолуние в Деве. Ой, в Весах, почему в Деве я сказала. Весы для вас это... А, как раз вот, вот этот вот дом, девятый, о котором я говорила ранее, то есть, возможно, какие-то изменения, обновления по делам этого дома. И закрывает месяц, 29 числа Венера меняет знак, она переходит из Девы, такой суховатой Девы, сдержанной в эмоциональном плане, переходит в... Весы, такие более элегантные, более такие красивые, настроенные на гармонию, на желание понимать своего близкого партнера, даже порой в ущерб по себе. И вот снова у вас идет усиление дел по девятому дому. Напоминаю, дальние дороги, обучение, путешествия, вот эти темы станут для вас очень-очень актуальными. Также получение высшего образования Или, может быть, кто-то начнет преподавать Кто-то, наоборот, куда-то поступит очень, очень много дел Кстати, здесь будет для вас много благоприятных моментов Сам по себе октябрь по этому дому Для вас будет иметь благоприятные аспекты Ну что ж, надеюсь, что месяц для вас будет удачным Достаточно такой неплохой, гармоничный Желаю вам Хорошего месяца. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь, кто не подписан. И до встречи в следующих прогнозах.